Hi guys, я Варит, и вы снова на канале Мини Училка. Сегодня с нами Катя Кейт, USA. Я одиннадцать лет, она живет в США, и она ходит в американскую школу. США это Соединенная Штата Америки, на английском это будет USA, United. Мы сейчас с ней созвонимся и узнаем, как у нее дела. Let's go! Поехали! Кате, привет! Как дела? Привет, Варя! У меня все хорошо, только вот я не хожу в школу, потому что у нас карантин. Хотя сначала у нас была одна неделя весенних каникул Spring Break. И потом нам подали карантин. Spring Break. А карантин, да, так будет карантин. Карантин. Как проводишь время? Выходишь ли на улицу? Да, я выхожу на улицу. Кстати, выходить из дома, это будет go out. Go out. Просто гуляю, иногда хожу с подружкой к океану. Кстати, подружка будет friend. A friend. А как вы будете учиться сейчас? У нас будет дистанционное обучение. Э, кстати, дистанционное обучение на английском будет онлайн-скул. онлайн, <залит> а, общем, че, а, онлайн Я тоже уже хочу в школу, скучаю по друзьям. Но у нас тоже пока карантин. Да. А ты носишь морскую, когда выходишь гулять? Их нету. Продажу, поэтому не ношу. Кстати, маска это будет маск на английском языке. Маск. маск. Красивая. Очень милая. Спасибо, что меня научила к новым словам. Двоих повторим. Я не против. Давай. Spring break. Весенние каникулы. Карантин. Карантин. Go out. Ходить гулять. Online school дистанционное обучение, Friends. друг или подруга, и маск, маска. О Катя, спасибо. Давай еще запишем видосик. Я хочу узнать, что ты носишь в школу. Пока. Пока-пока. Катя, спасибо. Если у тебя есть вопросы для Кати, напиши мне в инстаграм. Я обязательно у нее спрошу. Попроси родителей написать мне твой вопрос. Ссылка на Катин канал в описании видео. Увидимся в следующем видео. Пока!